Я плавал на своем кораблике, как вдруг началась буря. А Потом... Где я? Это что, Антарктида? Уф, как тут холодно. Привет, ты кто такой? Я Ух. Что с тобой случилось? Я плавал на своем кораблике, а потом он сломался. И я замерз. Пойдем ко мне домой, я тебе налью горячего чая. Вот тебе чай с агрессией на здоровье. Спасибо. А как мне теперь вернуться домой? Придумаем потом, наверное.